Доброе утро, Риштавахина, глубоко уважаемые коллеги. И, начиная наши сегодняшние трудные случаи в рамках эволюции лекарственной терапии злокачественных опухолей, мне хотелось бы осветить вопросы, с какими же проблемами мы столкнулись в лечении метастатического рака поджелудочной железы в 2021 году. Это наша пациентка. В марте 2020 года у пациентки впервые появились боли в поясничной области. Она стала отмечать, что она прогрессивно стала хуличеной деть. Наблюдалась и лечилась у гастроэнтеролога, получала симптоматическую терапию. И в июне с выраженным болевым синдромом в брюшной полости опоясывающего характера пациентка попадает в Мариинскую больницу. И, выполняя ультразвуковое исследование органов брюшной полости, визуализируется образование в головке поджелудочной железы 3,2 на 4 см сантиметров лимфоденопатия и изменение специфического характера в печени. В дальнейшем пациентка выписывает с рекомендациями обратиться в специализированное учреждение, пациентка обращается в городской клинический онкологический диспансер, и в июне 2020 года ей выполняется биопсия образования в печени. Гестологическое исследование ⁇ ткань печени с метастазами дуктальной аденокарциномы пациентки пациентке выполняется, да, выполняется МРТ органов брюшной полости. Посмотрите, по МРТ брюшной полости мы видим, что в правой доле печени визуализируются очаги количеством а, до 5, см, а, количеством 5 а, максимальным размером до 2 см. В головке поджелудочной железы визуализируется образование с нечеткими неровными контурами размерами 3,2 на 6,3 см. Также визуализируются единично увеличенные а, лимфатические узлы, а, которые расположены в панкреатодональной зоне а, размерами до 1,2 сантиметра, таргетного размера. Из основных жалоб у пациентки была симптомная опухоль. У нее был достаточно выраженный болевой синдром, который требовал назначения несторонних противовоспалительных комбинаций с тормодолом. У пациентки, напомню, да, изначально, с чего началось все заболевание, у нее было снижение массы тела и за два месяца она похудела на 7 килограмм в общей сложности. Ее постоянно мучила субфибрильная лихорадка, казалось бы 37-37,5, но это достаточно приносило ей Достаточно выраженный дискомфорт. Преимущественно в вечернее время была эта суфебрильная лихорадка. Слабость. В клиническом анализе крови отмечалась анемия первой степени. В биохимическом анализе крови мы видели повышение уровня АЛТ второй степени, АСТ в первой степени. При этом билирубин был в норме. И вот с таким диагнозом уже верифицированным, по пациентку попадает в наше отделение специализированного лечения с диагнозом рак головки поджелудочной железы т 3 на 1 м 1 множественное изменения в печени из-за основного заболевания напомню у нее болевой синдром второй степени который купируется на фоне комбинации НПВС и анемия первой степени и субфибрильной лихорадка первой степени если смотреть на ее сопутствующие патологии то это шемическая болезнь сердце гипертоническая это хроническая сердечная недостаточность у нее было выполнено стантерирование коронарных сосудов в 2012 году очаговый трофический гастрит и гипотереоз она была на заместительной терапии. ЭКОК ее два, но ЭКОК был два за счет болевого синдрома, который требовал назначения противоболевой терапии. И в качестве первой линии мы располагали на тот момент возможности. Назначение пациентки э, комбинация на паклитаксел с гемзара. Она стала получать золотой стандарт, получила два цикла. Э, после двух циклов было выполнено контрольное обследование, и мы увидели, что при контрольном обследовании э, стабилизация опухолевого процесса э, по системе рециста 11 минус 15 Что самое интересное, что если мы видели на контрольном обследовании только на стабилизацию процесса, но мы видели очень хороший контроль над симптомами заболевания. У нее купировалось Болевой синдром. У нее оккупировалась астения. Мы видели нормализацию уровня гемоглобина, уровня АЛТ, АСТ. При всем при этом она не получала гептопротекторов, только была, проводилась химиотерапия. Мы видели значительное снижение СЕ19-9. Если в начале нашего пути это было 3000, то после проведения химиотерапии он снизился в два раза. Мы продолжили данную терапию, еще два цикла, суммарно 4, и при контрольном обследовании уже был зарегистрирован частичный регресс. То есть мы имели и выраженные контроль над симптомами заболевания, и рентгенологический контроль уже в виде частичного регресса. Ну и посмотрите, если посмотреть ее МРТ, да, то уже после, получается нашего проведенного лечения мы отметили на МРТ, что образование в поджелудочной железе наши рентгенологи описывали как остаточная ткань, да? но сохранялись у нее образование в печени. У пациентки было продолжено лечение, еще три цикла, суммарно она получила семь циклов, блестящий эффект рентгенологический, блестящий контроль над симптомами заболевания, МРТ-контроль, который был сделан после семи циклов, и мы видим, что в головке поджелудочной железы образование не визуализируется. Конечно, приятно клиническим онкологам видеть такой эффект на фоне проведенного лечения. Сохранялись множественные очаговые образования в печени, но они значительно уменьшились в размерах, правда, их количество оставалось прежним. Общий эффект лечения был частичный регресс. Вот так вот ее видели, выглядели снимки на момент обследования. В поджелудочной железе описывали какую-то остаточную ткань и небольшие изменения в печени, но прежнем. В прежнем количестве с уменьшением размеров. Если говорить о профиле токсичности, то это нейтропения первой степени, это ликопения первой степени и периферическая полинейропатия, которая, конечно, сначала была первой степени, а потом постепенно нарастала. Мы перешли плавно. В 2021 год мы возлагали большие надежды, Новый год, новые рекомендации, расширение горизонтов, появление новых схем, возможно. И с, чем мы, с какой сложностью мы столкнулись в 2021 году. А Столкнулись мы с тем, что у нас, к сожалению, в КСГ из схемы ушел тариф комбинации на поклитокселом с гемзаром. Остался только гемзар в режиме. Ну и, конечно, клиническим онкологам да, мы понимаем, что мы имеем блестящий эффект рентгенологический, блестящий контрольные симптом заболевания. Что же делать дальше? Да? У нас есть блестящий эффект. У нас есть рекомендации, которые гласят о том, что мы можем проводить данный режим, но у нас нет тарифа. И, конечно, клинические онкологи всегда задумываются, что нам делать дальше. Нам продолжать ту же самую терапию, несмотря на то, что нет этого тарифа. Да? Потому что в 2021 году препарат не, его убрали из списка ЖНВЛП, и мы не смогли предложить пациентам данной комбинации, и его наши коллеги, когда составляли КСГ, убрали из КСГ на 2021 год. Да, несомненно, у нас есть еще фолфоринокс, мы понимали, что пациентка уже начала эффективное лечение гензаров с мы не могли перейти на данный режим. Ну и я хотела поставить перед аудиторией вопросы, перед теми слушателями, которые нас сейчас смотрят, какой же дальнейший алгоритм действия, как поступить к клиническому онкологу, да, продолжить возможно монохимиотерапию гензаром до прогрессирования или неприемлемой токсичности. Понимая, что если нет э, тарифа, да, то мы не сможем, э, возможно, в дальнейшем проводить этот режим, потому что мы понимаем, что э, затратная часть достаточно большая, а как мы говорим, э, возвратная, маржинальность, с которой мы привыкли работать да, в КСГ, мы не получим ничего, потому что этого тарифа просто нет. Возможно, несмотря на то, что этот тариф отсутствует, продолжить лечить эту пациентку на покритоксиллан с гимзаром, учитывая блестящий эффект на фоне проводимого лечения как клинические, так и рентгенологические, понятно, что. Что, возможно, в убыток да, учреждения ну, На одних схемах мы зарабатываем, на другие схемы, как бы, возможно, нам э, мы не зарабатываем на них, но в интересах пациента, действуя, продолжить ей э, такую эффективную схему лечения. Ну или семь циклов химиотерапии, частичный регресс уже вроде как и периферическая полинейропатия появилась. Вообще отпустить пациентку под динамическое наблюдение. Пожалуйста, голосуйте. Ну, пока мы голосуем, хочу сказать, что, конечно, клиническому онкологу тяжело да, в такой ситуации. Когда мы только приступили э, к работе с КСГ, да, и были такие очень интересные э, дебаты постоянно, на, когда были круглые столы, посвященные КСГ, когда мы говорили о том, что клинический онколог... Постоянно э, не занимается лечебной работой, а постоянно считает и смотрит эффективно, неэффективно схема. Вот. Но э, если и результаты готовы, результаты можно их вывести. Владимир, на результаты да, готовы. Да, да. Слышите меня. Я да. понимаю, что у вас есть много А у меня сказать. еще есть время охидно. Я знаю, подождите. Да, да. Вот. Ну, очень приятно да, видеть результаты. Мы, я, мы видим, что большая часть, это 74% считаю, что нужно продолжить столь эффективную схему на политоксил с гимзаром, несмотря на то, что ее в 2021 году исключили из тарифов 15% говорит о том, что можно продолжить монохимиотерапию гимзаром. Здесь тоже можно согласиться, потому что нарастала токсичность И вроде как и 7 циклов получила пациентка, можно ее оставить на монотерапии Ну, наверное, динамического наблюдения нет, потому что все-таки пик токсичности, я не могу сказать, что был достигнут И такой просто потрясающий эффект, и хотелось продолжить продолжить э, терапию, Но, к сожалению, пока мы размышляли, пока пациентка сделала у нас контрольное обследование, э, периферическая полинеропатия с второй степени перешла в третью степень, и мы продолжили терапию гемзаром э, в монорежиме. Она получила еще три цикла. То есть у нее было семь циклов, напомню, комбинации гемзара с напокритокселом и еще три цикла монохимиотерапии э, гемзаром. При контроле после этих трех циклов мы увидели, что МР-признаков очаговых образований ни в печени, ни в головке поджелудочной железы не выявлялось. Конечно, радости, нашей радости клиническим онкологам не было предела, вот так выглядели ее МРТ-снимки, ну и мы задумались, да, насколько это реально, увидев такой замечательный эффект, изначально частичный регресс. Возможно, а почему нет, это первая линия, это эффективная схема, и возможно, это и полный регресс на фоне проводимого лечения. Конечно, перед нами стоял как клиническими онкологами вопрос, есть или нет полного регресса, что с ней делать тогда дальше. Отпустить ее после этих еще дополнительных трех циклов. Возможно, сделать диагностическую лапароскопию, убедиться в том, что нет субстрата. Да? Возможно, локальный контроль, лучевая терапия. Вопрос мы дискутировали, что мы будем облучать, не имея субстрата. Ну и мы выполнили ЕПДКТ всего тела. Действительно подтвердили, что у пациентки имеется полный регресс, и на нашем общем консилиуме решили отпустить пациентку под а, динамическое наблюдение. Ну и Резюмируя свой случай, мне бы хотелось сказать, что, конечно, на сегодняшний день, а, я думаю, что многие со мной согласятся в этом зале, да, мы решились очень эффективной схема, которая обладала таким приемлемым профилем токсичности. Если сравнивать две схемы, это сравнивает напоклитоксел с гемзаром и фолфоринокс, мы видим, что медиан общей выживаемости примерно одинаковый у этих схем, но профиль токсичности он гораздо выше при использовании схемы фолфоринокс. Конечно, вы скажете, что сейчас у нас появились возможности модифицированного фолфоринокса, и там несколько ниже профиль токсичность, но тем не менее, это обязательно обеспечение центрального доступа для проведения даже фолфоринокса, это госпитализация в суточные стационары, то есть это уже более такое затратоемкий тоже и процесс, и все-таки для пациентов постоянно находиться в стационаре ну, тоже достаточно тяжело. Ну и завершая свой случай, да, э, что мне хочется сказать о том, что, конечно, сейчас нам очень сложно, потому что появляется все и больше и больше новых терапевтических опций. Понятно, что если мы говорим об обновлении рекомендаций и внедрении в КСГ, не всегда успевают, да, то здесь одна проблема, мы понимаем, что рано или поздно у нас с обновлением рекомендаций появятся это, эти схемы и в КСГ. Но когда мы говорим о том, что в рекомендациях есть, мы ничего не ждем, никакого обновления, но у нас нет этой схемы в тарифах, это очень печально. Благодарю за внимание. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить.